не простит. Это верно. Приехали на именины и сразу в лес. Хороши, родственники. Верно. Знаешь, что я предлагаю? Ну. Пойдем лесом. Опять? Ой, Леша милый, ну только представь себе, елочка. А под елочкой целый взвод крепких, молодых, на толстых ножках стоят себе. Человеческая жадность не имеет себе. Мало тебе грибов. Мало. Нос меня хватит. Я а я лесом. Человеческая да. жадность не имеет предела. Ну, тогда шашка и Не Сашка а -а -а, пушка. И не Пушка а миномет О -о -о. отличная у вас маскировка ребята только не надо было меня так близко подпускать и не надо было называть свой пропуск а то ведь я теперь его знаю ну и что ж такого что вы знаете как? все равно мы вас дальше не пропустим вы задержаны позвольте на каком основании я посторонний взрослый человек Иду лесом, собираю грибы, соблюдаю нейтралитет. Товарищ капитан, давайте вашу корзину. Мы вам поможем ее донести. Здесь недалеко. Да куда донести-то? Чтоб нашего отряда. Там вас, наверное, скорее всего. А вы с кем воюете-то? С северянами. С северянами? Ну а что, ребят, вы себе воюете, а я пойду на дачу Кузнецовых лесом, на именины. Интересно знать знаете, Вас Кузнецова? Противника надо знать. Пойдемте, товарищ капитан. Что пойдем. Почему мой оперативный приказ был доставлен в 12.17, а не в 12, как я приказал? Я не знаю. Я бежал марафонским бегом. Поднимите. Так. Значит, 17 минут ушло на то, чтобы перелезть через забор и грабить социалистическую собственность. Я не грабил. Они на земле валялись. Падалица, сами, от ветра попадали, знаем мы этот ветер. Ты дерево тряс? Нет. Я на него сходу налетел. Вот синяк. Не оправдывайтесь. Вы знаете, что за это бывает во фронтовой обстановке? Знаю. Я больше не буду. Сколько груш вы уничтожили? Одну. Неправда. Поднимите. Ну, две. Бобик Палкин, вы пойдете и положите эти две зимние груши под то совхозное дерево, на которое вы налетели. Есть пойти и положить эти две зимние груши под то совхозное дерево, на которое я налетел. А по дороге подумайте о своем поступке. Идите, выполняйте приказания. Есть. Боишься, съест по дороге? Поймали! Идут! Ты кто? Он глухонемым притворяется! Всю дорогу молчал! Отвечай! Ты кто? Это же Гаврин! Мы этого Гаврика во враге задержали. Военных карт, приказов, донесений при нем не было? Не было. Как стоите? Что вы жаёте? Цыпленки? Компас из земельных солдат Будешь ты говорить или нет? Режь меня! Жжи меня! Все равно не выйду в а бой. Я... Моя а не тайна! Тоже мне артина! Можно мне немножко раньше сегодня домой идти? По личным делам на рождение приглашаю. Ну, это уж знаешь! В конце концов, я вообще могу не отпрашиваться! Подумаешь, какой командир! Сегодня ты, а завтра я! Вам по-человечески говоришь, а вы все приказываете! Задержанного увести! Молчаник! Передохнем! Мой неприкосновенный запас. А что, я голодный должен сидеть? Подумаешь, неприкосновенная булка. Эх, надоело мне воевать. Я вообще знаешь, где был? У Кузнецовых на именинах. А Верка знаешь, как приглашала? Умоляла. А пироги у них какие? Ты должна. Я не могу. Я не могу. Она моя подруга. Ты должна это сделать ради нашего общего дела. Ну, не могу же я ее обмануть. Она моя лучшая подруга. Я говорю с тобой вполне официально. Как старший товарищ. Ты напиши от души. По-товарищески. Остальное наше дело. Пиши. Дорогой подруге, Вере Кузнецовой. Не верти, Женька! Ну, подожди же! Ну, стой, Женька, ну, ну что Женька, ты, ну... А, а, ну, стой! я а, а, а, поправлю, как следует! <с Pickle> стой, Женька! Смотри, только не порви, это мое новое платье. Не беспокойся. Подумаешь, не беспокойся. Похож? Вылетая девчонка, рост невысокой стрижен под девочку, которая стрижена под мальчика. Что скажет совет? Я остаюсь при особом мнении. Надо наступать, а не заниматься переодеванием мальчиков в девочек. Правильно! Нужно настоящую послать, а не фальшивую. Что у нас, девочек мало? Во-первых, у меня и так санитаров не хватает. А потом они для разведки все равно не годятся. Ты же там в поселке все в лицо знаешь. Убей меня! Я ни за что не надел бы. Приказано обнаружить штаб противника, выяснить, где какие укрепления, огневые точки, проволочные заграждения, не погибнуть и вернуться обратно. И на минут не забывать, что я теперь девочка. Как вести себя в тылу противника, подскажет обстановку. Только не лезь у всех на виду через забор, не кидай камней и говори только в женском роде. Например, я была, я пришла, я кушала, а то лепнешь, я был, я пришел, я кушал и все пропало. Я не собью. Иди. Желаю удачи. Кто здесь начальник? Я. Подвезти что ли? Подвезете, пожалуйста, товарищ водитель, до поселка Сок. А я думаю, вам до сосновки садитесь. Трести, что ли? Извините, пожалуйста, кто эта девочка? Я его дочь, мы едем в Сосновку. Папочка, мы спешим, нам нельзя останавливаться. Да-да, мы очень спешим. Если вам в Сосновку, лезьте в кузов. Нет, спасибо, нам в другую сторону. Проскатились, вы не удивляйтесь. Мне так военная обстановка подсказала. Значит, брод, ребята, проходит здесь, да? Да, скотину гоняют. Так. А здесь? Здесь глубоко? С головкой. С головкой. Прекрасно, прекрасно. Значит так. Оборонительная полоса северян проходит по крутому берегу реки. Так. А ваш по -отлогому? Очень хорошо. А какова система обороны противника? северян проволочные заграждения, а пулеметы. Каналы, они здорово крепились. Так, так, так, так. Не везет нам с нашими консультантами. Чего? Одного в Ростов вызвали, mm. другой гриппом заболел. А мы что-нибудь придумаем? Правда? Правда. Значит, вы за нас? За нас, за нас, за Все нас. здорово! За нас. Готовила, и никто не пришел. и Миша пропал. Грибы все равно, что футбол, они тоже имеют своих болельщиков. Татьяна, не будем ждать, давай часть. Садись. Товарищи именинницы, составь компанию, иди чай. Мне уже не хочется. Нашли время рождения справлять. Не твоё рождение, это на дело, когда мое рождение справлять. Я умываю руки. Если ты отделал почаще, да еще бы с унылом, ты бы ничего не потерял. И вообще, не приставай ко мне. Все-таки девчонки останутся девчонками. А вы, мальчишки, не имеете права вмешиваться в мою личную жизнь. Много ты понимаешь. Война всегда вмешивается в личную жизнь. А на гостей сегодня рассчитывать нечего. Потому что никакой дурак из-за чая с пирогом не бросит воевать. Здравствуйте. Не с места. Пусти, не мне рукав. Я к Вере пришел. Ты к Вере? Да, я вышел из игры. Я, я сам водомобилизовался. Ну что это за война? Винтовка деревянная, бинокль тебе не дают, все время наряди, все время на посту, все тебе приказывают. Никто тебя не ценит. Да ну и в болото. Пусть как хотят. Куда ты меня тянешь? Куда надо! Пусти! Трогай, вон мой гость! Я вышел из игры, я сам, думал, рисовался! Вера, Вася, что вы там спорите? Вася, веди гостя! В пополнении прибыло! Ну и дураки же мы с тобой! Попались! Сейчас бы зарать во весь голос! Буду знать, как нас в этом застенке томить. Интересно стать. От чьей это мудачи сидим. Вы думали тоже глаза завязывать. Чертиси Эх, позор на нашу голову. Меня бы на настоящем фронте никакой силы не взяли. Я бы живым все равно не сдался. А я бы сдался. Надо было одному Я хочу по-настоящему. Интересно знать, эта дача тоже народное имущество. Это не знаю. Наверное, народное. А что? А то вы отковели две доски сбоку. Человека, жандармы так в тюрьму засадили. Больше года вот так из своей камеры выкапывался. И выкопался. Определенно. Революционер был. Большое спасибо. Я это же в кино видела. Ну, раз ты любимая подруга, значит, ты и моя подруга. Жаль, что она сама не могла прийти. Целую неделю нос не показывает. Совсем меня забыла. И все это... Что? Ничего, ничего. Просто в последнее время я к ней не хожу. Почему? Это военная тайна. Я дала слово не вмешиваться и никому не рассказывать, что у нас на даче Стоп фронта, где спрятана карта, где знамя. И вообще мы живем, как на пороховом погребе. Каждую минуту на нас могут напасть. Кто напасть? Почему? Южане. Ты ничего не знаешь. Эти мальчишки перевернули всю нашу жизнь. Подожди, подожди, ты с ним познакомишься. Я терпеть не могу, мальчишек. Конечно, среди них попадается и славный. Вот, например, Сережа. Какой Сережа? А вот он. познакомьтесь это левна подруга Женя девочки Сережа идите же чай остыл пойдемте ребята это не девочка если ты хочешь изобразить из себя сумасшедшего то это тебе все Одно равно не Твой час пробил, отсюда ты не убежишь и здесь ничего не выведаешь. Как у вас там, готово? Готово! Да. Обязана. Вот, например, Сережа, он ведь тоже не воюет, а его назначали самым главным командующим. Расскажите, пожалуйста, как это было? Вот я сегодня в город на машине поеду на два дня. Его просили, уговаривали, специальную форму шили. А он всегда отказался. Расскажите, пожалуйста, как это вас уговаривает? Это неинтересно. У меня что-то почему-то голова заболела. Вот вы, наверное, отказались от поста главного командующего. Со слабой головой трудно командовать. Я пойду возьму мам порошок от главной боли. Слушай ты, главных командующий, я нахожусь в военной разведке. Иначе вы это прятеми на надевал. Здесь я не драм кружок. Ясно? Ясно. Ты, маменькин сынок, бросил оружие бойца и пришел к противнику на именины. Ух! Тебя будут судить судом пионерской чести. Жень, ну спаси. Ладно, я помогу тебе смыть твой позор. Ты беги, что есть духу к нашим. Вот это. Передай Миши. Если по дороге засыпешься, донесение да съешь. А я не заболею? Ничего, ничего. Факиры гвозди глотали. Ну беги, остальное тебе подскажет обстановка, Она всегда подсказывает. А где Сережа? Он ушел добровольцем на фронт. Что? Помогает настоящий капитан Измена! ждите меня ночью постараюсь добыть необходимые документы подпись женкина и приписка а сережка неразборчиво дзр вы прорвались с важным донесением из тыла противника за доставленные от нашего разведчика сведения объявляю благодарность а сегодня днем вы самовольно покинули свой пост и ушли к противнику на именины. За самовольную отлучку пойдете под арест. Итак, это план Да. Штаб находится здесь. На этой даче. А секретные военные документы хранятся в водосточной трубе. Верно? Верно. Ну, а если дождь пойдет? Не пойдет. Это никуда не годится. Шоссе вы наносите на карту, как проселушную дорогу, а вместо болота у вас мелкий лес получается. В такой карте малейшая неточность, и вы запутаетесь. Не запутаемся. Завтра мы их встретим организованным ураганным огнем. У нас вот тут пулеметы, тут пулеметы. Наша крепость неприступна. Да ну! Везде заграждения, а здесь водометы, мое изобретение. Наша линия неприступна. Где же ты видел такие линии? Таких крепостей на свете нет. Вот линия Мэнергейма. Тоже считалась неприступной. Однако мы доказали обратное. Откуда вы счете с Отсюда? Нет. Нет, ребята, так да. воевать не годится. А, -а, а, дядя Миша. Вот вам подарочек. Спасибо. А это кто? Моя подруга, Женя. А -а -а. Вот оно что, так-так-так-так-так, понятно, понятно. Девочки все придут. Обязательно придут. Родительский состав спит. Наш форпост явится, как один человек. Вот, смотрите, ребят. Ва. Молодцы, девчата. Хорошо вышли. Эх, жалко только, что от него порохом не пахнет. Если бы оно было пробито пулей, оно было бы еще лучше. Оно будет развиваться на крепости северян. А ты какой я? А? Ты какой лунатик, ты северный или южный, а? Это военная тайна. тайна. Ага. Ух ты! <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> не будет я <смех> А смотри, <смех> бомбардировщик, а? Немешь, наметни один из ваших две груши назад принес, а другая ноль обратно за яблоками лезет. Черт я что понимаешь. Да вот, бери. Я вам двадцатый раз говорю, не нужны мне ваши яблоки. А. А, ты, девка, не серчай. Тебе дают, ты бери и ешь. А чтобы самой брать, не-не, на это у тебя права нет. Понятно? У нас война. Неужели не понятно? Ну, ну раз война, значит война. А ты, видать, девка-то боевая. А как звать-то, а? Зовут за уткой. А поминают уткой. Понятно? Ну, понятно. Как не пони пони пони Ну, есть. Я ти чёрти в что понимаешь? Товарищ командир, бантонный мозг готов. Дать саперам горячего чаю! Ну, как же воевать в такую погоду? Можно ведь простудиться. Двойные не простыли, Эх, кончается мой неприкосновенный запас. Слабого характера. Из-за каких-то двух гнилых круж сиди здесь теперь на в бахте Не везет и мне на этой войне. Другие люди отличаются, а я все виноватый. Я на всю жизнь потерял дружбу с одной девочкой, с одним человеком. Но я доставил такое важное донесение. Несознательный ты человек, Климон, хотя отец у тебя научный работник. Они ждут нас бродом. Они думают, что здесь мальчики, но они просчитаются. Наш разведчик, наверное, захвачен. Дай я тебе помогу. Уйди! Я сам его сделал, я сам его и дотащу. Времени мы терять не будем. Пора начинать есть. Нас они покажут. Эх, ничего не видно. Ну что то видно? Теперь ничего не видно. Арестованы, слезай с дерева. Мы будем четвертая рота. Вперед, за мной, ура! I don't know. как львы. Олег Слевой стороны. То, как окружают. Главные силы противника перешли через брод. Куда ну, дайте перевязываться, мы Я сам убитый. Я не могу больше ждать! Командуй! Ближе, ближе подпусти! Светка, давай-давай, поспеть надо!